Итак, и всем привет, с вами я, Devim38 и. Прис, всем привет. Так, и сегодня мы поиграем в клеточку. Ага. Стэп возьмем с собой свет. Успел в соседочку. Опа, держи света. Там уже свет пистюлей хорошо думали разбить. Опа, снял обратишку. Ух ты, е, как же незаметно, я вообще не ожидал. Незаметно еще и не ждал их. Стучалось в двери осень. Тихонечко, на мое самое любимое место вот тут сидеть у кого-то просто выжидать бомжей. Просто так вот забился, кто-то подходит и так да... И всем-всем раздаёшь просто. Так, ну же бы они полили. Да вот. боже мой, всё с крысами убили. А где они? пускаешь мне? Ну, они все... Они на какой -то точке, С или А? все на А бежат на нашей глазе. Понятно, ползу туда. Ты их не убьешь. Ну, постараюсь, по крайней мере. Ай, а, со спины! Со, со спины, спины никто не бил. Уверен? Там чувак в дырке сидел, знаешь, такая кошечка маленькая. А. Кость, я что-то напутал, что-то. Ну ладно. Я говорю, там дело-то сидел, там самое нормальное место. А ну-ка, отошел. Я гранату выкинул. Нет! Плохо гранаток. Ну, ладно. Ты живой? Да-да. Сейчас за фризом последим, собственно говоря. Где фриз? А вот фриз. Я от первого лица посмотрю. Типа как ты стреляешь. Я, по-своему, с диглом бегаю. не палимся. Там кто-то есть. Жекан, там может тебя обойти сзади, вообще или, или просто спрыгнуть и а потом так обойти, понял? Вау! Wow. Как <смех> так? А он сквозь коробку стрелял, Жека. Он просто стрелял сквозь, короб... сквозь коробку, сквозь коробку стрелял. Веса... Сколько, сколько там вообще? Три на три на четыре тут Это выходит, вот так потихоньку наши прорываются? Так, чувак уже фьюзит бомба. Там теры, я что-то там долго думают. бомба обездрежна, все. теры, короче, провтычили. Бронник, песталь. Ой, надо было свет. За втычил. Уже, наверное, не успел оттуда доползти просто. Чекинем просто свет, и мы туда просто валить. О, Фрис, это ты, Фрис? А, нет, нет, нет, не Фриз. Иди, как вам там бесюлик, где вон хорошо раздут, да? Оп, я младший сержант, я. Ну, не знаю, идти, не идти, но вс же. Я тут ну, кто-то я... скачев режился. Так, а калаш это бегаешь, надо перезарядить. Может, все-таки бегаешь с чем-то, надо перезарядить. Так, потихоньку продифузируемся. Жикал, можешь мне просто посмотреть, где кто находится? Ну, сейчас. Там это потыкай, пожалуйста. на клавиши. Где кто сидит и вообще засел все, все на базу побежали на какую на, на вашу на нашу. всего два чувака живых короче один на двое понятно и где он может можно просто они все на базу на, на, на вашу побежали хотя все а, уже все уже все у нас калашка бегает калашка хорошее слово у него понял когда первый секунда у него разброс маленький первый секунда игры как смогу, он доберется до, до вот этой штучки, которая я там сижу. И там сиди. Я короче убежал на на да. Б. Я там тоже сижу, там хромануто полетел так что. Еще одна. Сидим. ЖК, Жека, Жека, Жека, Жека, нужна помощь. Можешь просто подойти? Не, не, спасибо, Жина. Ты вообще с другой стороны сидела. Ты где сидишь? А вот дифриз. А ты где находишься вообще? О, ты чувака снял, ещ чувак снял. А, ты не там. Да не ту точку уйди. Я не про ту точку подумал. Я был que, на Б, а que. ты был на A. А. Okay. Я подумал, что ты идешь на Б. А бомба у кого. Вот я. Сейчас посмотрю. Ну, так, нам нужно сейчас потекаться. Тык. Тык. Так, у тебя бомбы нету, у тебя тоже нету. А бом, бом, бомба ничейная, ЖК. Я хочу сказать так, там те сейчас идут, Слева! Давай, слева! Там сзади, там не спуски, я там чувак все будут идти. Вот, вот, чувак, слева! Ну ладно. Боже мой, кто взорвал? Боже мой, еще убили. Жека, в последние секунды, когда пестали. А да, хорошо, прописали. и свет возьму. Я короче для... на Б, Жекан. А? Я на Б. Так, тут, на... тут у нас ферры летают, короче. Ой, я, кажется сейчас слысли по-моему, случайно. Тут ну, пока постоянно всяких случай. Там наша бригада прорывается потихонечку. Вот этот. Фу... Ух ты, ё, как же там мы вот так по голове стреляли, ну, нормально, так. Нет, пока наверное посижу, а потому ну, записи. -а -а. Они все побежали на Б. Так. Опа, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, так. Так, там, чуваки, чуваки, чуваки, чуваки, я на Б. На Б. Снял. На Б, на Б, на Б. С диглом, с Диглом ходишь. Да я с Диглом хожу, даже боюсь выйти оттуда. Думаешь, если с видом, не, не дай бог с мяч с мяком, ты сдохну. А, все уже? Да, я хедшот прописал. Красава. Так, это можно оружие пока выкинуть. Так, я а с калашками бегаю, ничего так восемьдесят семь процентов брони не буду короче новую броню покупать У восемьдесят восемь нормально короче я, я сначала стою с клашом а потом уже с дигломом а потом уже когда калаш, точнее воздыхает беру калаш я сейчас на точке а сижу там где должна быть заложена бомба а, ну ты понимаешь что и а и б есть и на то и на то и на это вот это дело спорное чувака снимать чувака сейчас снимут сняли чпочка Блин, я не успел даже выйти, потому что чувака с вами уже врага сняли. Капец, 25 хп осталось. Ты где, собственно говоря? Да вот, посмотри. Кого доставал? Так, так, я же сказал, верните, пусть она положит. Так. Ну, сейчас положу. Ого, это было неожиданно. Ого, нормально. Так, и где был тут? Нет, сняли. Это а, а живой? Нет, я уже мертвый как-то. Значит, как посмотрим с кем-то. Так, у нас стоит на точке Б пацан. И на точке Б пацан. Чуть ну, специально как-то. Опа, на себя человек. Его сняли. Все. Еще один раз остался. Короче, у нас еще сколько? сколько? сколько у нас еще осталось? Наших осталось двое, человек один остался. Стоп, Мне два, два на два, короче. Причем один тупо сдвинулся, тридцать такая что. А, все, а да, мы сохранили позицию, точнее ближе. Ой, ее надо же Светку. А, а то, то меня так, так... убили, я же испугалась. Так, берем флешечку, там это, ерундой занимаемся, опа, закидываем, сядем, посидим пока, там это, перекуем, там, это, до не сих не пор, же, с я с диглом, я любитель дигла, понимаешь, Диглы это для меня все. Вот реально я к диглу привык, у него, они, и... по-моему, все на А пошли. Если все на А, то да, уйдет вот это, тут прессуют наших, конечно, Тихо. так нехиленно. Там, короче, ухо. Я чувака только что увидел, зачинил пяточку, оп, оп, оп, оп, постарался, постарался, пострелял, можно отстоять пока немножко. Так это наших разговняет. А он уже скачивал. О, минус один. <coughs> кто минус один, джека, наших, наших там потихоньку это говнячит. Да, это понятно. О, у меня новое звание. Какое? Владимир Дал. Это магасло. Так, сейчас, сейчас вы... бомбанет на. Так. Карта Д что ли? Ну короче все нормально. О. Так, перезарядились Спасибо. быстренько. Я кучу нажал циферку один, мне было того посрать, потому что, что мы говорили, куча <coughs> а это. Куча... Кто-то за предложение, кто-то знает, кто-то сейчас со мной, кто-то кто нет. Вот, вот из ты каких ты... убил? А ты? Ну девятирых. Так чё? Это с чуваком тупо засели, короче, это засадить, типа. Ну, точнее, на точке На блин, вообще я не тащила, я говорю. Я плюс-минус. Ух! Ё! Жека, я не заметил, блин, чувак выбежал, я с мужиком стоял стенку с кем удоблюсь. -мо, вот это было неожиданно. Я тоже так нежданчик встретил. Я короче стою, но ждаком стенку долблю, не успела я, это. Калаш, э, не успевай кончить прокрутить, да, меня спасибо, убивают. Да. Я не успел просто прокрутить барабан, скажем так. О, свет. уху, бронишка. Ну, теперь победили, нормально. Ну, посниму нормально. Так, я, наверное, не буду бегать больше с пестиком или побегаю еще Я больше, наверное, не буду диффу диффузиться на этой бомбе, я не буду там больше сидеть. Я, наверное, пойду на точку А и позащищаю нашу базу. Я уже насобирал себе на такой солиденький ствол. Я наверное все скоро куплю вентарии и буду сидеть в засаде. Опа! Свыслипану, нормально. Нормально. Это было стоять с диком, знаешь, типа что с винтовкой. Господи, там это, это диффузия наша, я не знаю. Там два чувака на наших вошли в туннель, да, короче, там это. Один чувак уже выбежал, и ему плохо. Причем капитально плохо. Голден бал. Мне кажется, она потихоньку продвигается, что. Ну, короче, знаешь, там потихоньку что-то пухтят? Я не знаю, что еще происходит. Так, происходят. короче, бомбу никто не заложит, потому что я у чувака бомбу забрал. Как ты мог ее забрать? Ну, короче, я не вот не я возле бомбы, бомбы террориста поставил. А где она, собственно говоря? Она на нашей базе. Она, короче, как идти. Снял. Красавчик. Ну ладно, ладно короче, бомба не у, не у меня... Видишь, карант в чем, чем плюс и мне кажется, Диглы это сам, самый функциональный ствол, мне кажется. Не, я не буду идти как пушечное мясо, не хочу туда идти. Так Там бомба, в основном вздыхают быстро. Бомба опять не у нас, то что то такое-то. Опять бесит меня. Я, так. наверное, опять поставлю на своей базе. так потихоньку проползаем, проползаем, проползаем, проползаем, проползаем. Я в основном, короче, какие-то обозначенные знаки ставлю. Знаешь, типа какие-то смайлики, всякую фигнюшку. Ну, все равно ставлю время времени. Так, калаш, я не знаю, калаш брать, не брать, но все же, наверное, возьму, калаши не хорошие. Калаши не вообще хорошие. Так, там кого-то сняли? Да? Так, Гры... Блин, свет, господи, нифига не видно. <кхе> так, там еще один чувак, я видел его, точно, я говорю, видел чувака одного. Он тоже с калашом снял, ладно, после я пока перезаряжаюсь, сам все -таки, все таки Так, я как понял, там что-то эпично а, наш. Вот ты. Ты сзади, я сзади Да я знаю, я просто подошел, забрал сап... на боксопера. Калаш нужен? Могу подогнать. У меня, да, у меня ямочка. Там бомжевого видел Там чувак за стенкой стоит. Понятно? Все. У калаша <свят> есть <свят> такой плюшу, он когда вдалеке стреляешь, у него, по-моему, присел такой маленький и выходит, так что у него точность большая, а так он горняненький. Да? А ты куда я пошел? Я иду на, как обычно, на Б. Нет тоже. Ух, ё, тут бомжи прям уже стреляют, так на. Как тигненько. Так, проползаем, проползаем, проползаем. Давай так, в эту в нижнюю темку стреляйся. Так, где? Более это вот, хай-юхай. Хай. Стой там, я буду стоять тут. Так вот ты ползаешь, жк. там вообще не безопасно, я... А там никто не идет. Да там только что граната взрывает ЖК начнет. Он, он, он, он, он, он у нас СВПшник стоит. Жекан, там граната только что взрывается, я стал кухалку, и мне там пишпандюрило. Тут. Вот там, в угол когда взрывается гранаты, то тебя тоже дамажит. Я тебе прописал. Там, о, а мне вообще-то нанесло дамагой. Ничего так? Гу, что неожиданно было. Где он? В, он... Его убил только что. Они все идут на этот... К вам идут. Они за стенкой стоят возле двери. Дверей. Блин, она по человеку Опа, свет. Они в дырку, они в дырку уходят. Так, одного убили па! па, рыса, ты, карный калашников! Жизни мало, жизни мало, так постоим, постоим, постоим. Так вышел? Никого нет, у меня 2 хп, ЖК, а не 8 уже. 8. Мне показать, что тут, на секунду буквально что не было 2. Надо они они я, вас, 2, вас, короче, окружают, они к Б А что вообще там стоит? Где они? Можно вопрос? Я так, я понял, тут кто-то сейчас уид. кто-то выйдет, Я чувствую своим пуканчиком. Там что-то эпичное происходит, но не знаю, что так да, ух ты ж, блин. Как так? А, у меня 8 хп было. Я нанес ему 37 дамага. Короче, наш выиграет, да? А сколько у тебя 7 убийств или сколько? Ну я не знаю, но я активно так с Диглом прохожу. Диглу это вещи рассказал, Бургантер. Так, я на А пойду. Так, я как помню, тут на Б. Опа, там на Б пошли, пацаны, я, короче, валь оттуда. Я понял. Я не хочу быть пушечным мясом. Я, по словам, пушечное мясо не веду, знаешь, типа те люди, которые первые минуты сразу же вздыхают, буквально. Опа, тут уже тоже идёт активность какая-то. Ну, какой чиписец. А сейчас как мясо пушечное. Хочу, наверное, поставить, ничего так. Опа, там нашего сняли еще одного. Так, поставим его по стеночке. оп оп оп оп оп, -оп, -оп. гончарок, оп гончарога, оп-оп. Так же, патроны закончились. Жайка на точке А, пацаны. Один и два чувака. Я Что на Б. Так а, на, а заложи бомбу. О, я же говорил, на а, на а, -а, -а бомбу заложили бегу. Да, я точно подползай, стараюсь. А надо со сраный автомат. Калашник. Ай-яй-яй. Сняли? А, а выпешник да. был. И где он? Куд! А-та-та, больно, все же пинается Он буквально знал, как будто, что это что я там выпало. Конечно знал. С читами играть не А ты я тоже под мостом ушел, да? Не, я шел с другой стороны. Он, он вышел, тупо стрелял, он, он даже знал, как будто я просто вышел, сделал выстрел и все сразу же зашел. О, я под мостом стоял. Под, под этим, этим мостом, мостом. где под у нас. Э, я кочергой на попал? Там на Б активно проходит, народ. Да я тоже на. БЭП. Так там это я с... я гранату с уже использовал. Я и... гранаты не беру никогда. Я беру всегда одну гранату с собой, или свет, или взрыв. Меня уже ранило. Зачем? Вишь, слышал, ты кошке я ранил, да? я ты... никто не ранил. Там помню, когда рай, взрывается, да. вон там за стенкой граната, помню, роняет тебя почему-то, меня точнее. Мне это так, частично да. бесит Ой, там активно идут. На точку А, да? На Б. А на Б, ну тогда ладно. Я тут пока посижу еще ничего как. Ты где вообще? Оп. Я паркую. Ну как пожил? Ты жил вообще или ты уже там скучно Бежился? Фриз не фрезер живой Они не где-то вот я а, стреляю, вот, тихо-тихо там чувак походу прячемся так вот прячемся, нужно защищаться блин, вообще-то ой, фу, я, пер... я уже пересрал что-то, знаешь, типа, вороги да меня. я тоже, я тоже если она чудо смылся, значит что-то происходило такое эпично о, автомат. Не, не шип, конечно, но есть. Это я, мудак. Так, потихоньку это. Ты тоже, знаешь, типа по зоне лазишь? Я, я на, на темку, нижнюю темку пошел. Так, стоим, стоим. Ну, колошка, колошка, колошка. Вот, дно собачка, Перезаряжаемся, быстренько берем свет себе. Где свет? А вот свет нашел свету. Ты на Б, да? да? Да, я на Б. Это тоже на Б уже. Блин, я промахнулся свет со светом, блин. Свет промах убил. Я промахнулся со светом, понимаешь? Я кинул свет, и он отскочил от стенки и попал в наших. Господи, вы тут все собрались, да? Да. Вы теперь устроите здесь рейд, да? Рейд, похоже, зачему, да? Так, как ты помню, там что-то занимается, я тут такая посижу, так это чачек пью там это. Побухаю. Ну, почти пока ничего не вс. Ты мертвый или уже или уже живой? Нет. Так. Блин, так, а так. вы поешьте. А где я выпасил? А, <свист> <свист> в в нижней, нижней тмке. Опа, я один остался. Эпичная. Эпичненько. Ну, короче, Жикан-то отчаянная судьба, поэтому. Я туда идти не буду, да, что я знаю, что он вздохнул от спиды. Да, иди, иди, там авп сидит. А, те, лупися. Нет, мне по дороге сняли. Старался обойти, знаешь, типа, к этому. А меня там уже по дороге ждали, братишки. Живо что ножак нельзя выкинуть, я бы уже это давно сидел выкинул. Так, займемся светом. Держись. Опа, там два светлячка зашло. типично, конечно. У вас это, конечно, хорошо. Тут у нас активно на бытие теперь народ продвигается. Так, это там гранаты летают же, там больно пинается, конечно. Я только что отпинали позже, пишу, мне 9. Тихо, Там кто-то есть, там кого-то убили. Тихо. Хохо. Там кто то активно. Слишком активно. А даже даже что -то пропис... Я не знаю, это как-то так очень активно быть. Один чувак остался АФК. Они а еще один чувак ж... Нормально, еще один АФК. Мне кажется, надо брать... Короче, я не буду больше, наверное, с Дигмом бегать. Я, наверное, возьму больше так. Это, скажем так, моя тактика была с Дигмом. Еще вместе, наверное, ну, тактика прикольная. А это надо винтовку себе покупать. Ну, потому что эта карта какая-то нестандартная. Мне будет, кажется, с винтовкой не очень удобно. Вентари. Ну, еще надо пестер взять сюда с собой. Потому что без пестер это сразу же вздохнет. тут вообще с пистолем или без пистолета это уже решает жизнь. Маш, здесь так вот это вышел, с пистолетом, так пострелял, пострелял с сдох. Опа, там чувачок вышел, это я понял, чувачка. Опа, нашего сняли как-то так активно. Не, я волью отсюда, ну нафиг, я не хочу сдохнуть, как какой-то бомжара, не прожившийся 80 лет. Так, ну нафиг. Это сдохни -то. Я как понял, я опять и сам, да? Господи! Я буквально как будто чувствую, что мы сейчас присоединяем. Ну, короче, моя тактика с винтовкой как-то не очень пошла, поэтому возьмем просто ямочку и будем стоять с ней. Надеюсь, это бы типа, спасет наш паукан на смерти. А смотри, чувак валяется. Так, возьмем ямочку снял норм для зарядочка опа бумшер уже вышел опа так тихо тихо тихо тихо тихо активно как то нас там прессуют так я знаю хорошие тактики сэмочки это как тут надо это хорошо это я короче буду уже распишусь а ну ладно, Давай. итак и всем пока с вами был Димсон тридцать восемь и фрист на этом мы закончим наше видео подписывайтесь ставьте лайки не забудьте 10 до равно следующее видео всем пока